Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. И сегодня я записываю новый ролик о своем любимом ЛС-клубе. Вот и лето прошло, ребята. 1 сентября на носу. Так что все побыли на морях, на канарах, отдохнули на дачах. А теперь нужно поработать. 1 сентября. Напоминаю о том, что нужно студентов проводить в институты, в университеты, в техникуме, а хорошее обучение стоит хороших денег. Наших деток маленьких и в садик проводить, и в школу проводить детей, а одеть обуть. Это тоже стоит денег. Сегодня я хочу вам, вам, вас познакомить с таким шикарнейшим нашим клубом, ЛС-клубом, где у нас нет ни на одной площадке ограничений в заработке. У нас в клубе 9 площадок для заработка денег. Каждая площадка шикарнейшая. Здесь вы можете за 2 недели выйти на такой доход, как я вышла. А, все, можете зайти на мой YouTube-канал и посмотреть самый мой первый ролик. Сколько я денег заработала за первые 2-3 дня. Да, даже за неделю у меня там есть ролик. А результат, конечно, ошеломичен. Так что, ребята, ссылочка будет под роликом. А сейчас я познакомлю вас с нашими площадками. Сколько же вы будете, можете заработать на наших площадках? Начну вас с нашей накопительной социальной площадкой. Это Moneybox. Здесь всего лишь шесть боксов. С 7 идут выплаты. Для того, чтобы быстро выйти на выплаты, я вам всем советую купить 6 боксов. И приглашать на 6 боксов. Не можете приглашать, а проходите обучение. У нас есть обучение. У нас есть обучение сертифицированное. У нас есть ВИП-обучение. Вы пройдете обучение здесь полностью, как правильно вести бизнес от А до Я. Также я обещаю свою помощь. На этой площадке... С этой, к этой площадке у нас привязаны площадка ЛС Банк половиной тысячи, площадка ЛС, это 500 рублей в код, это площадка Мультикэш 1000 и Клуб Миллионеров, код 1500. Вы также можете эти площадки активировать отдельно от этой площадки. Делаю акцент на этой площадке, у нас на, на только на этой площадке MoneyBox у нас еженедельная проплата, Первая неделя проходит, это подтверждение бизнес-места, вторая неделя покупка клона, и так третья опять бизнес место четвертая, и так будет все время, пока вы круговорот, все время покупка клона, этот же клон становится у вас сюда на первый бокс. Доход здесь не ограничен. Огранич... Ограничение есть только ваша лень. Будете лениться, зарабатывать не будете. Как я говорю своим партнерам, не ковыряйтесь в носу. А сидите, приглашайте, делайте посты и... Развивайте свой бизнес. Не надейтесь, да, я помогаю, да, я делаю переливы, но э, все время бизнес вести свой на одних переливах, это так, ребята, не пойдет. Учитесь приглашать. Приглашения нужны везде. Без приглашений вы никак не заработаете в интернете. Что хочу еще сказать о, нашей, о, нашем, о своем и нашем любимом ЛС-клубе. Я хочу сказать о том, что у нас недавно стартовала площадка на биткоинах. Ребята, объявлен у нас марафон. Вход на эту площадку составляет 0,205 биткоин. Я, это было несколько дней тому назад. Это обошлось мне где-то 4 с чем-то. А здесь биткоин был немного выше. А сейчас вы можете зайти на более ну, где-то 3000 вам обойдется. Это У нас пополняется у нас в разделе «Финансы», и пополняется, сразу пополняется биткоином через обменник. Обменник сразу же через этот наш сайт. А поэтому не нужны никакие дополнительные обменники. А все автоматизировано. А все а настолько сайт летает. Нет у нас никогда никаких профилактических работ. Никогда у нас такого нет, что сайт слетел. А огромная благодарность нашему админу, нашим программистам. Ребята, вы просто супер. А мы даже и и не замечаем, когда они что делают, когда они что-то нам новое добавляют. Мы даже и не замечаем о том, что у нас добавляются новые функции. Нам Денис всегда говорит, что добавилась на вебинары, добавилась вот такая функция. Ага, а когда же это было? А мы и не заметили. Вот какие у нас программисты. Ребята, супер, вы умнички. Сайт летает, как, не знаю... Как, как комар. Все везде настолько автоматизировано. Я очень довольна. Я счастлива, что сюда пришла работать. И благодарна своему спонсору о том, что он дал в руки мне ссылку. И я, я пришла 29 сентября. И 29 сентября в час ночи, я обещаю, у меня здесь будет миллион. Я, я всегда выполняю свои обещания. А Также у нас есть розыгрыш лотереи. У нас проводится через каждые две недели розыгрыш лотереи. А также у нас есть свой рассыльщик свой конструктор. Рассылщик работает на данный момент только в ВКонтакте по договоренности с администрацией контакта. Поэтому в посты мы пишем. Не вручную, а раскидываем. А все это делает за нас наш инструмент. А у, на, у меня есть на YouTube-канале, на моем ролике, а, не один а, нашем автопостинге. Так что вы можете зайти, посмотреть, а зарегистрироваться. А для наших партнеров он стоит 250 рублей ежемесячная проплата. А для не партнеров а – 299. А Рассельщик – супер, ребята. Ну вот, что хочу еще сказать. У нас очень хорошие площадки есть у и у троителей. А, ребята, это просто шикарнейшие. А здесь а, эти площадки у нас а, привязаны к площадке жилфонд. А, отсюда с этих площадок мы вылетаем. На жилфонд. Я, конечно, я уже на всех площадках работаю, поэтому э, для, меня, для, меня, для меня это э, просто... Э, ну, нет для меня никаких ограничений в нашем э, клубе э, для заработка. Я не ленюсь, я работаю. Э, поэтому, ребята, кто со мною, ссылка под моим роликом. Жду вас в своей команде. И помните о том, что вы будете работать в элитном клубе, а не в каком-то там проектике, или говнохайпики, у которых вы даже не знаете своих админов в лицо. А наш админ никогда не скрывает свое лицо, он всегда доступен в скайпе, он всегда может открыть, открывает лицо, когда говорит камеру, вернее открывает камеру, когда разговаривает по скайпу. Никогда не прячется ни от кого, ни финансовый директор, ни генеральный директор. Поэтому вы задумайтесь, где вы работаете и в каких проектах. Так что выплаты у нас идут, идут несколько раз на день. Все С целью безопасности у нас финансовый директор Елена Лукина она выводит вручную выплаты по 5-6 по раз в день. На, могу показать, вот я выводила, когда вчера... Uh, вот, выводила 12 uh, выводила uh, без всяких проблем. Uh, также могу показать здесь у меня, uh, uh, где еще, где еще, где еще, где еще. Да, это вот... Да, это, uh, это я выводила, когда 9 uh, нет, 6 выводила uh, 20 тысяч. Вот у меня 19 400 пришло а на мой ПАЭР-кошелек. Я выводила 20 тысяч. Ну, есть также у нас розыгрыш лотерей, где я могу показать, что это не просто так это говорят, а действительно у нас. Я купила лотерею за 50 рублей, и вот он мой ID 45 038. И я выиграла 1050. Вот, пожалуйста, скажите, где, в каком проекте все это делают админы. Ну а сейчас я вам, ребята, покажу, кто такие наши админы. Наши админы сейчас я вам всегда доступны. Вы можете а, открыть сайт. А, это наша а, презентация официальная нашего клуба. Вот они наши. Я обожаю Дениса нашего, что Леночку, что Леночку Евсеенко, господи, огромную вам благодарность, дорогие мои, за то, что я рядом с вами. Я этим горжусь, что я работаю в нашем прекрасном клубе. Можете добавиться к Денису в скайпу, на его страничке везде, точно так, как и Лены и наша Леночка Евсеенко, самый добрейший человек. Даже если у все уйдут из ЛС-клуба, все уйдут, останутся админы, и мы с Еленой Евсеенко, мы все равно будем продолжать работать. На этом я прощаюсь с вами. Ссылка будет на ЛС-клуб моя под роликом. Так что скайп тоже, добавляйтесь, пишите мне в личку, я есть во всех соцсетях, где только меня нет, везде есть. Поэтому ищите, пишите, добавляйтесь, а будем работать, будем зарабатывать. До 1 сентября осталось, считай, две недели. Ребята, жду вас в своей команде. До новых встреч на моем канале.